Что вы еще хотите? Что вы хотите? Водейское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховый полик вызову, пожалуйста. Право примите, пожалуйста. Ну, где остановили? Вы меня остановили. Право примите, пожалуйста. Информацию, постоянную информацию давайте, и все, сейчас вам помогут, там с севера или с центра помогут. Говори, кроклеты, я севера звонил уже на «Динамо». Нас не догнать, пилоты умного Удостоверение кем... показываем. Подождите, не вижу Никто фамилию за вашими значками. Я не снимаю я, Достоверение. я, я, Достоверение. я, завтра я завтра с а -а -а. отверну. Выка Доров Александр Александрович, инспектор, подождите. Инспектор Дпс. Инспектор Тпс до какого? А подождите. До 31 марта двадцатого года. ДПС, хм. Классно. Закончилось действие, да? Того? Да. Нет, Вы кто такой? Не звоните. Вызывать сюда ответственного. Вызывать. У вас закончилось удостоверение. У меня имеется справка. Да, вы эту справку можете врачу показать. Хорошо. Что вы от меня хотите? Слева пути. До свидания.